Нам возраст дан, чтоб души не обжечь, чтоб отыскать искомое решение и будущие наши поколения от прежних заблуждений остеречь, с великой правдой собственную речь, как с камертоном сверить, чтоб прощенье хранило помыслы и побуждения, чтоб души молодые не обжечь.